Всем привет, друзья, на связи мой компьютер! На прошлой неделе мы запустили голосование, какую видеокарту рассмотреть и протестировать у нас на канале, 2060 супер или 2070 супер. Голоса разделились, проголосовало практически 3000 человек, и я решил взять инициативу на себя и взять все-таки на тест 2060 супер от Gigabyte, потому что я считаю, что эта видеокарта наиболее оптимальная и более доступная для обычного пользователя. Да и больше, в принципе, не надо, тем более для игр в Full HD. Итак, сегодня мы сравним 2060 Super с моей 2070 супер, тоже от Gigabyte, вот, и решим. Стоит ли эта видеокарта своих денег или легче доплатить пару тысяч и взять ту же 2070 или 2070 Super? В комментариях, какие игры протестировать, вы написали очень большое количество игр, включая даже Crysis 3. И чтобы всем угодить, я купил вот такой вот HDD на 1 терабайт, голубой, VD, чтобы все это дело у нас поместилось. Потому что в моем случае у меня 512 гигабайт SSD. Все это дело не вместится Итак, сейчас давайте спустимся вниз, сравним эти две видеокарты Как они выглядят, что у нас в коробке И приступим к тестам Поехали! Из всей суперской линейки с 2060 Super произошли самые масштабные изменения Технически это все тот же чип, что и был на 2060 и 2070 TU106, но по сравнению с 2060 ему основательно нарастили мощности, И по факту он сильно приблизился к RTX 2070 Главной проблемой GeForce RTX 2060 был и остается объем памяти в 6 ГБ, который значительно ограничивает запас прочности ускорителя в играх в ближайших лет. Супер исправили этот недостаток и вместо 6 ГБ по 192-битному интерфейсу, версия Super оснащается 8 ГБ памяти и 256-битной шиной GDDR6. Прирост производительности достигается путем повышения количества SM-блоков и сопутствующих структурных модулей в составе GPU. Частоты графического ядра, разрядности шины, объема и частоты памяти. Базовая частота oc версии от Gigabyte составляет 1470 МГц, а динамическая достигает 1815 МГц, что на 10% выше каталонного показателя. Исходя из рекомендаций Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC, блок питания должен обладать мощностью не менее 550 Ватт. Подсистема питания выполнена по усиленной 6 2 фазной схеме 6 фаз отвечает за питание графического ядра, а 2 предназначены для подсистемы видеопамяти. Напомним, что эталонная видеокарта работает по 5 плюс 2 фазной схеме. Если сравнить характеристики RTX 2070 и 2060 Super от Гигабайта, то в старшей модели чуть больше куда и тензорных ядер, текстурных блоков и на два ядра RT, но ниже частота и цена выше примерно на 7000 рублей. Оформление видеокарты весьма сдержанное, особенно в сравнении с модификацией 2070 от Aorus, которая светится везде. Кожух системы охлаждения выполнен из темного пластика и особо не привлекает внимания вычурным дизайном или форме. Сбоку находится логотип производителя со встроенной RGB-подсветкой. Иллюминацию можно синхронизировать с LED-подсветкой других совместимых комплектующих. Обратная сторона видеокарты прикрыта металлической пластиной жесткости. Она призвана не только улучшить дизайн, но и защитить печатную плату от излома под весом массивной системы охлаждения, либо вследствие неаккуратного обращения. Для вывода изображения используется эталонный набор интерфейсов. Один USB Type-C, один HDMI 2.0 и три DisplayPort. Максимальное разрешение составляет 7680 на 4320. Видеокарта занимает два слота расширения и имеет общую длину 280 мм. По длине карты почти равны, что не скажешь про толщину. 2070 от Ору заметно толще и занимает три слота. Кулер 2060S от Gigabyte состоит из крупного трехсекционного радиатора, 4-х медных 6-миллиметровых трубок и отдельного низкопрофильного радиатора для охлаждения элементов под системой питания и чипов видеопамяти. Внутри двухслойных теплотрубок находятся канавки с жидкостью для лучшего теплообмена. Активный обдув радиатора осуществляют три 78-мм вентилятора. Центральная вертушка вращается по часовой стрелке, а крайний против. При низкой температуре GPU вентиляторы не работают. Вертушки начинают вращаться только после достижения отметки в 60 градусов. В режиме простоя температура видеокарты не превышала 51 градус. Что касается конкуренции новых суперов с моделями линейки AMD Radeon RX 5700, то сначала получалось так, что у них не было прямых соперников с одинаковой ценой. Но AMD снизила цены в ответ на выход суперов, и старшая модель RX 5700 XT теперь продается ровно по той же цене, что и GeForce RTX 2060 Super. Поэтому прямое сравнение нужно делать именно для этой парочки, а младшую модель RX 5700 следует сравнивать скорее с обычной RTX 2060. У меня сейчас нет наличия RX 5700 XT, но мы мы обязательно приведем сравнение этих видеокарт в видео из других источников. Тестировать карточки будем в паре с 9700K, которая охлаждает водянка Cooler Master ML240L. На материнской плате Gigabyte Z390 Aorus Pro с голдовым блоком питания также от Gigabyte на 750 Вт и 16 Гб оперативной памяти DDR4 Kingston Predator. Подробнее о моем ПК вы можете узнать из отдельного видеообзора на канале. Вернемся к нашей 2060 Super. При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов в режиме максимальной нагрузки в тесте FurMark графическое ядро нагрелось до 74 градусов за 15 минут при критическом показателе в 89 градусов. Можно было погонять и дольше, но за температурой мы последим в играх. Перейдем к тестам и начнем с синтетики. В тесте 3D Mark обе видеокарты показали себя хорошо. RTX 2070 набрала на 181 попугай больше RTX 2060 Super, что равняется 4,5%. Как видите, разница не очень-то и велика. В бенчмарке Валли разница составила 203 балла и 5 кадров в пользу 2070. RTX 2060 Super отстала от нее всего на 4%. Перейдем к играм. Тестить их будем в Full HD и 2К разрешение, и начнем сразу с жести. Игра 2013 года легендарный Crysis 3, несмотря на свой уже преклонный возраст, знатно прогревает современные видеокарты и заставляет их вкалывать как Папа Карло. В Full HD на максимальных настройках графики обе карты загружены почти на 100%. Несмотря на это, фрейм-тайм почти ровный. Время на прорисовку кадров не превышает 15 мс. Средний FPS 80 для 2060 Super и 85 для 2070. Усложним задачу. Разрешение 2К. Фрейм-тайм уже начинает волноваться. Время прорисовки кадров увеличилось два раза. У 2060s фрейм-тайм менее стабильный. Обилен. Оба пациента работают на пределе своих возможностей. К концу теста средний FPS 49 кадров у 2060S и 51 у 2070. Что ж, вполне играбельно и примерно одинаковые результаты. Теперь Assassin's Creed истоки. Когда я запустил бенчмарк Ассасина, я был слегка удивлен. Фрейм тайм колбасило, изображение замирало, а мой 9700 k периодически долбился в сотку. И тут до меня дошло. После установки 2060 Super вместо моей 2070 я сбросил BIOS. А вместе с этим и XMP настройки ОЗУ и разгон CPU до 4,9 ГГц. Тест был остановлен, а я отправился в BIOS вернуть все в исходное. Ставим множитель на 49, XMP профиль на 3200 МГц, вроде все норм, сохраняем и возвращаемся в Египет. Сразу ставим 2К разрешение, максимальные настройки графики. Обе видеокарты работают почти на 100%, Bench съедает по 4,5 ГБ видеопамяти. Процессор перестал лихорадить, несмотря на то, что тоже периодически загружается на 100%. В этот раз фрейм-тайм почти ровный, хотя на 2070 присутствуют небольшие скачки. Обе видеокарты показали очень высокий результат производительности во встроенном тесте с разницей всего в два кадра в пользу 2070. Показания FPS монитор и встроенного бенча практически совпадают. Что 2070, что 2060 Super отлично подойдут для этой игры в разрешении 2К на максимальных настройках графики. Теперь запустим Ведьмак 3 с модом на графику HD Reworked Project, улучшающий качество текстур. В разрешении Full HD 2060 Super грелась немного сильнее своего старшего собрата. Разница в FPS уже более чувствительна. 64 против 78 в пользу 2070. Меняем на 2К и тут уже разница почти незаметна. 55 кадров в среднем у 2060s и 58 у 2070. До стабильных 60 кадров в 2К разрешении в Ведьмак 3 не дотягивают обе карты, но фреймтайм тайм ровно играть в принципе комфортно. Думаю, если отключить моды, вы получите стабильные 60 кадров на обеих картах в разрешении 2К. Теперь встроенный бенч Far Cry новый Down Full HD. У 2060s встроенный тест кушает 6 ГБ видеопамяти, а у 2070 5,6. Обе карты показали примерно одинаковый результат. По FPS-монитор 80 и 82 кадра, а вот встроенный бенч говорит про 103 и 105 кадров соответственно. В 2К разрешении показания снова разнятся. По FPS-монитор 64 против 66 в пользу 2070, по встроенному бенчу 78 против 81. В любом случае обе карты в 2К разрешении выдают больше 60 кадров. Теперь запустим метро исход и начнем с Full HD. Все настройки на максимальных, лучи на высоком. И тут обе карты показали себя хорошо. 81 и 83 FPS в среднем. А вот в 2К разрешении обе видеокарты не выдали средний FPS больше 60. У 2060s это 56 кадров, у 2070 58. Никаких скачков или замираний, фреймтайм ровный. И тут разница между двумя видеокартами почти незаметна. 2060s отстает всего на пару кадров. К слову, метро исход одна из немногих игр, которые за последнее время я прошел полностью. Моя 2070 спокойно тянула эту игру в разрешении 4К с отключенными лучами. Теперь Battlefield 5. Все на ультрах, в том числе и лучи. Full HD средний, показатель FPS, 66 у 2060s и 71 у 2070. Обе видеокарты загружены почти на 100%, но фрейм-тайм почти гладкий, никаких серьезных лагов или замираний, все плавно и красиво. Меняем разрешение на 2К, настройки те же. В этом случае 2060 Super уже не может в 60 кадров. Средний показатель у нее 50 FPS. 2070 все еще держится в пределах 60 кадров, разница уже более заметна. Теперь ставим лучи на средние настройки. 2060s добавилось 7 кадров до 57 в среднем, 2070 всего 3 кадра до 63. В целом в Battlefield 5 обе карты справились хорошо но тут можно сразу понять что с 2060 супер да и в принципе 2070 в эту игру в 4к на максимальных настройках графики никак не поиграть в комментариях просили танки не будем мелочиться world of tank в 4к на максимальных настройках графики и здесь обе карты показали себя на отлично Средние FPS. и в конце теста 82 кадра у 2060 Super и 90 кадров у 2070. Думаю, это более чем достаточно. Ну и напоследок еще один популярный онлайн проект — CSGO. Игра, в которой дядю Мишу убивают каждые 10 секунд, вообще не напрягает наши карточки, что неудивительно. В разрешении 2К больше 200 FPS у обоих играть одно удовольствие. Если умеешь, конечно. Теперь, как и обещал, поговорим про главных конкурентов новых суперов Radeon RX 5700 XT. Тесты возьмем с авторитетного сайта techspot.com. В Battlefield 5 красная карта уделывает 2060S в разрешении 2К сразу на 24 кадра. Да что там говорить. Radeon RX 5700 XT... В Battlefield быстрее даже RTX 2080. А вот в Rainbow Six разница в 2К почти незаметна. 4 кадра в секунду в пользу красных. Если поменять разрешение на 4К, на 2 кадра вперед вырывается 2060. Метро исход. 68 против 72 в пользу 5700 XT Еще раз напомню Это показатель без включенной трассировки лучей В 4К разрешение Опять же вперед вырывается 2060 Super Lara Croft в 2К Высокие настройки графики 5700 XT снова опережает 2060 Super На 7 кадров В 4К ситуация не поменялась Впереди 5700 XT Но разрыв сократился Всего 3 кадра в секунду Assassin в обоих разрешениях карты идут практически вровень. При разрешении 4 k 2060 вырывается вперед, но всего лишь на один кадр в секунду. Как я и говорил в начале видео, RX 5700 XT оценен в ту же сумму, но уже на 6-8% быстрее, чем GeForce RTX 2060 Super. И пусть Nvidia умерила свои аппетиты в средне-высокой категории быстродействия, AMD по-прежнему продает FPS за меньшие деньги. В пользу RTX 2060 Super играет возможность включения трассировки лучей, которой нет у Na'Vi. И как мы выяснили из этого теста, справляется с этой задачей она она отлично, по крайней мере в разрешении Full HD. В скором времени появится еще больше игр с поддержкой трассировки, в частности Dying Light 2, Watch Dogs Legion и, конечно же, Minecraft. А 16 апреля 2020 года появится долгожданный Киберпанк 2077. Radeon RX 5700 XT не так сильно перевешивает RTX 2060 Super в играх без трассировки, чтобы выбор был легким. Если вам не так важна поддержка лучей, я бы посоветовал взять все-таки 5700 XT или даже 5700, которая успешно ставит на место обычную 2060. Но вот если вы хотите больше света, лучей и отражений в своей жизни. Берите супер. Ну вот и все, друзья. Напишите в комментариях, какую из этих видеокарт выбрали бы вы. Не забудьте подписаться и оценить этот ролик. А я с вами прощаюсь. С вами был МК. До скорых встреч.